Сыворотка антиоксидантная C-Energy серия Selective это, как видно из названия препарат в виде легкой гелевой сыворотки, который максимально насыщен антиоксидантами. По сути, здесь в составе 7 мощнейших антиоксидантов, и большинство из них в можно сказать максимально возможной концентрации. Это и витамин С в двух видах. То есть здесь у нас липосомальный витамин С, аскорбилпульметат, и аскорбилглюкозид, стабильная форма витамин С в совокупности 5%. Здесь находится мощнейший ролл тоже в 3% концентрации. Здесь есть 3% липосомального дегидрокверцетина, который помимо антиоксидантных свойств оказывает еще и антигистаминное влияние, то есть уменьшает чувствительность кожи, ее склонность к аллергии и э, обладает и сосудоукрепляющим, и противотечным действием, то есть такой очень многофункциональный ингредиент. Помимо всего прочего здесь содержится и витамин Е и зеленый чай, которые являются тоже э, достаточно известными э, антиоксидантами с доказанной базой эффективности, с доказательной базой эффективности. Э, Феруловая кислота количестве полпроцента здесь тоже присутствует и она являясь одним из самых мощных известных нам антиоксидантов тоже дополняет вот эту вот этот комплекс который препятствует образованию реакции перекисного окисления липидов то есть образование свободных радикалов на коже которые ведут к старению ее соответственно Кроме антиоксидантов, здесь присутствует 5% неоценамида. Неацинамид это тоже многофункциональный ингредиент, который сам по себе очень самодостаточный. Он и нормализует деятельность сальных желез, и сосудоукрепляющим действием обладает, и противоотечными свойствами тоже обладает. И он выравнивает тон, немножечко способствует осветлению. Витамин С, кстати, тоже способствует осветлению кожи, ее такому здоровому сиянию. И предупреждают эти ингредиенты и образование морщин, особенно тонких линий, предупреждают возникновение пигментации, повышают устойчивость кожи к воздействию, например, ультрафиолета и другому агрессивному воздействию внешней среды, например, воздействию полютантов. Кстати, за функцию антиполюшин в составе данной сыворотки отвечает такой ингредиент, как фукагель, а за увлажнение, поверхностное увлажнение отвечает высокомолекулярная гевуроновая кислота. Таким образом, эту сыворотку можно использовать в утреннее время, потому что здесь витамин С находится в стабильной форме, и PH этого средства нейтральный, а не кислый. Закрывать ее SPF можно в зависимости от ультрафиолетового индекса, то есть ориентируемся на прогноз погоды. Если индекс, например, меньше 2, можно вообще не использовать средства, содержащие ультрафиолетовые фильтры. Наносить эту сыворотку желательно похлопывающими движениями и я бы посоветовала помимо распределения легкими массажными движениями этой гелевой сыворотки по коже, делать в конце нанесения такой э, массажик небольшой, то есть когда у нас сыворотка уже нанесена, она имеет такую специфическую немножечко липковатость это нормально так должно быть мы делаем несколько вот таких прикладывающих движений и таким образом еще активизируем микроциркуляцию и после этого, буквально через 2 минутки, вот эта вот липковатость уходит. И остается эффект такой разглаженной, ухоженной, сияющей кожи. Поверх данной сыворотки очень хорошо наносить различные тональные средства. Она под ними не скатается. Кожа приобретает такое немножечко сияние, можно сказать, такой дорогой лоск. И... Это такой, можно сказать, даже декоративный, получается, эффект, хотя здесь нет никаких декоративных компонентов, ни пигмента, ни каких-то, например, светоотражающих частиц, хотя, например, со средствами со светоотражающими частицами, к примеру, сыворотка Vitamatrix, она отлично сочетается. Таким образом, мы имеем в этом флакончике мощнейшую концентрацию антиоксидантов, средства обладает свойствами и увлажнения, и антиполюшен, и предупреждению фото- и хроностарения его проявлений, преждевременного старения, работает с поверхностной пигментацией. Такой комплексный препарат. Очень хорошо его сочетать с другими средствами, активными, например, разнося их по времени суток. Если мы, например, днем используем сыворотку Сиэнаджи, мы можем, например, вечером использовать средства с активным ретинолом или с пептидами, к примеру. Вот такое вот средство, очень мощное, очень интенсивное у нас вышло. Возрастных ограничений как таковых у него нет, но есть смысл, конечно, его использовать, ну, наверное, 25+. Если, конечно, до этого возраста и в 20, и в 22 кожа нуждается в антиоксидантах, например, после посещения солярия или где-то вы перезгорали, обгорели на солнце, нам нужно повысить вот эту антиоксидантную функцию кожи, то спокойно можете применять его и в возрасте 18+. В антивозрастном уходе, естественно, витамин С это одно из основных, основополагающих моментов рутины ежедневной, и ее можно встраивать в любую программу ухода за кожей с целью антиэйч.